Много ли человеку нужно для счастья? Конечно, у каждого оно свое. Но когда мы думаем о том, чего у нас нет, мы забываем о тех вещах, которые у нас уже есть. А ведь у нас есть больше, чем мы думаем. Минимализм – это способ убрать все, что отвлекает нас от самого главного. Это не лишение себя комфорта. Это возможность упростить свою жизнь, которая и так слишком сложная. Ведь все мы знаем, что счастье не в вещах. Минимализм – это целый образ мышления, это отношение к своей жизни, людям, работе. Ведь именно ты выбираешь, что для тебя самое главное. Кто-то уже пришел к минимализму, а кто-то лишь только открывает для себя этот путь. Ну а я хочу показать вам эту дорогу.